Да что вы говорите? Что это такое за устройство работать? вообще? Документы предъявить. Служебное удостоверение ваше. Будьте добры. Я говорю документы. Ваше предъявить. служебное удостоверение. Пока вы удостоверение предъявите, мы с вами Документы не ваши. Вы приказ 111 читали? Я мне... еще раз говорю. Так, то есть вы, вы, вы мне отказываетесь. Я еще предъявить. раз говорю документы. Хорошо. Отказ хорошо, звоним да, Я звони делаю. куда хочешь. Ты посмотри, громадей тут нашел. Документы давай предъявляйте. Это служебное удостоверение предъявлять. Я еще раз сказал документы, я предъявлю да. потом. Так, значит... Уважаемый! Да. Документы, ваше товарищ. служебное удостоверение. Уважаемый, еще раз говорю, документы. служебное удостоверение не Ты посмотри, какой наглец, приехал тут, рассказывать мне. Так, значит... 10-8-7-6-4, старший лейтенант милиции Гриценко Игорь... Витальевич, хорошо, греценки. Документы, Витальевич. давайте, Паша. Документы. Посмотри, наглец. На вас я чувствую, надо в прокуратуру писать. Что-то вы очень, видимо, не умеете с водичными разговаривать. Да это вы, наверное, не умеете вообще себя вести. Я, я умею себя вести. Вот на вас надо будет написать, конечно. Запишите. Да Значит, напишу. передаем инспектору, что все было заснято на видео, будет передано. Конечно, будет первый. Права, техпаспорт, доверенность материальная, страховочка, пожалуйста. Теперь пойдемте со мной. Да я с вами никуда не пойду, мне здесь хорошо. Со мной я с вами не обязан. По какому такому закону я обязан? Вы составляете протокол, я с ним ознакомлюсь, копию мне. Я так с вами идти никуда не обязан. Со мной проехать, Куда? Вы Куда я? Вы? Нет, я с вами никуда. Я без протокола задержания я с вами никуда не поеду. Я еду на море. Куда вы едете, я не знаю, мне это неинтересно. А вот в прокуратуру я на вас напишу, генеральную. И по поводу 466-го распоряжения, и по поводу 100... го приказа. вы должны со мной пройти. Я с вами никуда не должен идти, я с вами не поеду. ознакомиться с протоколом, пожалуйста, пишите, там... приносите мне, я с ним ознакомлюсь. Знакомлюсь и уже там изложу свое видение событий пишите протокол, приносите мне я с вами никуда не пойду вы обязаны со мной поехать меня штраф да ладно, я с вами обязан, я сами не обязан Конечно, никуда а ехать а как вы оплатите штраф? я его могу оплатить в течение 30 дней и к тому же я его буду обжаловать это, я еще не, я с ним не согласен я с ним штраф платить не буду, чего вы взяли, что вы будете сразу платить? так а как тогда, подождите, как вас отпускать тогда? Вы элементарно, вы меня штраф. не можете задержать вы меня задержать не имеете права. Вы уже, у вас уже целый букет. Я не знаю, какая прокуратура по вам плачет, но вы сейчас столько вообще наговорили. Очень вы, по-моему, плохо. Михайлович. Владислав Михайлович, это я. Я еще раз говорю, мы да. составим протокол. Составляете? Надо ехать в суд с вами. Не, Никуда я, я лично никуда не поеду без протокола Почему задержания. Не Слушай, я не хочу. Я не хочу никуда так ехать. а что вы нарушаете? Я я, я, что, если, я Вам в 7-15 утра 15. больше 15. заняться нечем. Все, 114 какой 114? вы в суд с чем придете вот с этим привором? уважаемый да вы вообще совесть какую-то я имею совесть необъятных размеров гораздо больше чем имеют все инспекторы дпс вместе взятые. так вы обязаны со мной проехать где я буду я сами никуда не обязан ехать вы меня не можете взять свободный гражданин я куда хочу Куда еду? А кто будет оплачивать штраф? Кто будет оплачивать штраф, это занимается уже служба судебных приставов, взимание штрафов. Это не ваше дело, оплачу я, не оплачу, ваше дело выписать протокол. Приеду я в суд, не приеду, буду обжаловать, не буду. Нет, я никуда так, не поеду. Так, так сказал, так не пойдет. Слушай, давайте так вот мы делаем, давайте раз разговор, разговор у нас заходим в тупик, мы звоним в телефон доверия. Они вызывают как вот милицию или управление собственной безопасности. Подождите, вы меня вот. Так вы не хотите платить штрафа наш. Почему я? А кто вам сказал, что я не хочу платить? Я сказал, что я, я его могу сплатить завтра, послезавтра, через неделю. Так для того, чтобы его оплатить, вам надо в суд обратиться, правильно? Обжаловать Обжаловать ну. надо, да. Но это так я как уже. Как? Вы мне копию, я уже буду делать с ней. Что я дальше буду с ней делать? Хорошо. Это не ваше дело. А я буду что с протоколом делать? Мне все равно, что так. Вы мне дадите копию протокола. Давайте, копию протокол, копию снаряжения, Дайте мне документ, который у меня был. Все, эту запись я на вас отправлю хотя бы в прокуратуру, потому что где вот ваша машина стоит. Вот 466 й дай-ка Распоряжение МВД. Вообще читали, в глаза видели его. У нас нет уже 466 66-го распоряжения МВД у вас уже нет. Уважаемые, вы будете со мной проходить? Я сами никуда проходить не буду и ехать не буду. Хотите, пишите, несите мне. Так я закроюсь мне. Со мной я проведу. не обязан, на самом никакого закона? На Пум! основании того, что вы обязаны штраф заплатить Нет, или такой... в дней. <свят> Это и мое дело, буду я его обжаловать или платить, а не ваше Ваше Штрафы, дело сразу, раз, есть. У меня есть все, я вам все. передал давай, под давай, видеозапись Я вам перечислил на видеокамеру все, что я вам дал Пожалуйста, смотрите Чувствую с вами. Со мной бесполезно абсолютно. Безболезно, абсолютно. Да. Даже писать, даже писать могу только я. Вот я очень много пишу и Это очень много добиваюсь. И вам также.